Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для доходов, которые превышают 5 миллионов рублей в год. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 января 2021 года. Предполагается, что таким образом бюджет получит дополнительные 60 миллиардов рублей в следующем году, 64 миллиардов рублей в 2022 году и 68,5 миллиардов рублей в 2023 году. Вырученные средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Но надо же, кризис довел буржуев до прогрессирующего налога, только вот он что-то совсем скромно. Хотя это не удивительно, это же не пенсионный возраст для холопов менять, тут же можно самих себя обокрасть. Правительство приступило к программе приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, сообщает ИА «Дельта.ру». Ответственные за проведение реформы, вице премьер дмитрий григоренко уже разослал поручение в регионы этой реформы ждали давно мишустин поставил задачу ликвидировать неэффективные предприятия к слову президент путин еще в 2018 году наказал избавиться к 2021 году от всех гупов и мупов эксперты называют их пережитком ссср и власти многие годы пытались реформировать эту сферу. Прихватизация идет полным ходом. А как же иначе? Ведь столько предприятий стоит без эффективного собственника. Буржуям не терпится их прикрыть, а деньги прессует себе. Жители города Кулибаки Нижегородской области обнаружили у замначальника полиции города Алексея Волкова особняк на сумму 60 миллионов рублей. Нижегородцы провели съемку скромного жилища стража порядка с дрона, а затем материалы предоставили в программу «Кстати» на местный телеканал Че. По словам жителя города Романа Рублева, полицейские вместе с супругой и тестем, которые также работают в правоохранительных органах, выкупили 4 земельных участка и выстроили роскошный дворец с прудом и дорогими насаждениями. Только дорогу от отцы к их дому стоило не менее полтора миллиона рублей. У нас в городе зарплата в среднем 30 тысяч рублей. Откуда деньги на такой дом у семи полицейских? Недоумевает автор съемки с дрона. При капитализме преступности государственные органы плотно переплетены и заняты совместным наращиванием капитала. Так что подобные полицейские были, есть и будут, пока существует буржуазный строй. У большинства российских семей расходы сопоставимы с доходами. Однако, каждая пятая семья систематически тратит больше, чем зарабатывает. Об этом свидетельствует результат исследования банка Home Credit есть у распоряжений ТАСС. При этом российские семьи, чтобы пополнить бюджет, в большинстве случаев прибегают к банковским кредитам, а каждый пятый респондент заявил, что в случае необходимости обращается за деньгами к родственникам и друзьям. Капиталисты платят работникам ровно столько, сколько последним необходимо для выживания, а прибавочный продукт присваивают себе.